Большое спасибо, Большое спасибо, уважаемый господин председатель, уважаемый государства, правительств, Прежде всего, светлый огромный огромный огромный огромный и огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный огромный Следить. Еще совсем. Недавно удобная встреча руководителей России и стран-членов НАТО, учитывая их сегодняшний формат и учитывая их качество, была бы просто минусня. В нашем мире это стала реальностью. Возможно, благодаря напряженному совместному труду и готовности к заутилизованному и абсолютно открытому диалогу. Двадцать моментами государств мира, как здесь уже было сказано, осознали общность кремного к безопасности в меняющиеся меняющейся международной И Они достаточно имели осознание необходимость и большего взаимодействия, и глобальная опасность нового угроза. Прежде всего, угрозы международного героизма. В сентября прошлого года, где работал жизни в Найонке, Мы помним по более века назад человечество заплатило сетками миллионов человеческих жизненных преступлений без овости и политиков сил против общего врага. Теперь перед задача сопоставим по историческим масштабам мира. масштабом задачи. Раньше мы будем за четверо, с иными палатками, но не менее акцентных судеб человечества. И вот как сегодня все институты и формы международных сотрудничества походят тест, именно монстребованность, именно моноподобность его вызвать. Мы знаем, что пройти этот тест будет непросто. Потребуется время, и поэтому генеральный секретарь написал Солнцов здесь менее давно нет за абсолютно согласен, потребуется терпение политической воли. как мы сможем сформировать действительно эффективную архитектуру, способную надежно защитить и наши общие интересы, медленные миры и безопасность. Будучи реалистами, мы помним, что отношение России с антическим альянсом очень непонятная история. Мы прошли очень долгий путь от радионаборства к диалогу, от конфронтации к сотрудничеству. И я хорошо понимаю, что кстати, с подписали в немские строится Строительство принципиально-лимное отношение только начинается. И мы действительно, Лукаченко не точно сказал, в нашей президента позиции. Примерно из-за этого мы, мы с клиентом Гушем очень много говорили об этом Москве. Я скажу, что в Москве. Потому что, конечно, решение о приводе отношения России на это в новое качества подведена восстанет миллионами России. Так, что Канады, Западная Европа, США и Канады также стоят этот шаг, как свидетельство нашей общей готовности, не с тем за что и стабильности на планете. А точка здесь – это ясное понимание, что мы не ракетмеримые потенциалы, но обязательства, не во войны уже не могут быть и не являться по нацеле угроз. В общем, вопрос. Уважаемые коллеги, мы приняли декларацию, в которой четко определены принципы взаимодействия, учрежден механизм в Нового Совета России и НАТО и уже вспоминаны в первоначальной области предложения совместной к И Я пока сегодня рассчитываем, что римский документ не заявление о примерениях, а у основа для совместной конструктивной работы. Россия изначально заинтересована в как о закуплещем инструменте. В принципе, нужно то, что затруднично за. и региональных организаций, действующих в сфере обеспечения безопасности. Для России с югиополитическим положением мы Вот, идем, как войти в этот зал. Реально мы считаем имитацию оборудования, определенных механизмов сотрудничества и в СНГ, и в России. И только экономичное сочетание действий на всех этих направлениях открывает а широкий возможности объемного устройства критикового пространства безопасности, от Ван Курона до Владивостока. Думаю, что участие в встрече разделяет это мнение. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим своё самым первое заседание в, в фанте-двадцатке. Надеемся, что отношения с нами у нас и также будут расширяться, будет улучшаться качество наших отношений. А сложное дело, для всех нас будет строиться не только во взаимном улучшении, но и из литий сонности в кости новых точек сотрудничества. Только так и путем. Возможно, все вот эта информация, ловите наших интересов в его совместных действий. И это, считаю, одна из главных задач Совета России Роккарта. Вспомним, я хотел бы еще раз отметить, новая реальность наших отношений – это прямое отражение нового уровня и качества взаимопонимания. Вполагаю, что усилия совместно затмоченные нами в пользу мира, будут продолжены. У нас в этом нет никакой альтернативы. И я хочу сильнейшим поблагодарить всех, кто собрался сегодня за этим кругом столом согласия и взаимопонимания. Мы знаем, что без доброй воли, без понимания важности того, что происходит, без понимания этого каждого из вас сегодняшней встречи бы не было. И не было бы достигнута того результата, который мы сегодня имеем. Я хочу поздравить, что Россия увлекла свои ответственности в этот момент. Большое вам спасибо за внимание.